Мотоциклы и грузовики, квадроциклы и мотовездеходы. Ну и внедорожники, разумеется: 75 экипажей из 20 стран и 10 дней напряженных и захватывающих соревнований. Все это новый ралли рейд шелковый путь, стартовавший перед выходными в Астрахане, которую руководитель гонки Владимир Чагин назвал столицей ралли-рейдов России. И действительно, эти места прекрасно известны всем любителям быстрых внедорожных гонок. В классе внедорожников участвуют 40 экипажей. Основными фаворитами считаются Владимир Васильев и Алексей Кузьмич на BMW X5, а также Денис Кротов и Константин Жильцов на мини. Команда Gas Raid Sport выставила в этом классе три «Газели» и еще три автомобиля «Садко» в грузовом зачете, где кроме них на старт вышли 4 «КамАЗа» и два боевых «МАЗа». Десяток пилотов решились выступить в мотоциклетном зачете. Расписание напряженное, в окрестностях Астрахани состоялся пролог и первые три спецучастка. Затем участники отправились в горы через Дагестан в Чечню. После этого их ждет степь Калмыки, а дальше гонка отправится на север, в Липецк и Москву. Финиш намечен на 16 июля у стадиона «Лужники». В общей сложности участники проедут четыре с половиной тысячи километров, из которых почти три придутся на боевые спецучастки. Гонки будут преимущественно грунтовыми, но экипажам придется столкнуться с самыми разными типами покрытия: песок, дюнеты, то есть невысокие барханы с острыми вершинами и фэш-фэш. Так на дакаровском сленге называется всепроникающая мелкая грязевая пыль, которая застилает все вокруг и лишает видимости преследователей. С самого начала гонки на всех спортсменов, включая фаворитов, обрушился шквал неприятностей. Разбитые подвески, оборванные карданные валы и полуоси, пробитые колеса, да и банальные проблемы с навигацией принесли в первый же день больше сюрпризов, чем можно было ожидать. Жертвой технических проблем стал женский экипаж во главе с Анастасией Нифонтовой, прежде много лет выступавшей на мотоцикле. Впереди еще больше половины гонки, участников наверняка ждут сюрпризы. Однако по итогам четырех спецучастков экипаж Владимира Васильева и Алексея Кузьмича лидируют в зачете внедорожников. Дмитрий Сотников и КАМАЗ Мастер – самые быстрые в грузовом зачете. Среди мотовездеходов лучше всех показывает себя Дмитрий Черкесов, а Александр Максимов и Алексей Наумов лидируют в классах квадроциклов и мотоциклов соответственно.